Ой, неужели, какой сейчас день, год, вечера, утро? Так, какой сейчас день, утро, ночь? Я всю ночь не спал вообще, еще от шока не отошел, то, что опять всю оба обокрали. А, здравствуйте, Том, Сабина. Ой, Лука, привет, ты приехал? О, привет, да. А, можешь зайти, пожалуйста, мне надо сейчас уехать, иди сюда. Ладно, а в чем дело? Что нужно сделать? Тебе нужно побыть за мене... Короче, вот это вот мне передал один очень хороший человек. Вот. Его зовут Плак. Ты должен... ON! Не пойся. Porque... Ты должен будешь побыть, заменить суперкота на... на время. Потому что суперкот заболел э, ангиной и не может, не может появляться. И еще он будет разыскивать шкатулку чудес. Ее оба крали. Вот. Пред сам придумал себе имя, а вот мне надо срочно уезжать. Ладно. По делам. Ой, фу, воняет сыр. Так, а, ладненько. Ладно. А, так. хотя, может, подожди, может, я тебе город сначала покажу? Давай. Справишься плакай. Да. Ты скрывай, только никому не смей говорить и никому не давай. Пришли покажу тебе башню, башню где показывают новости. Вот это бассейн у нас. Там купаться можно. Спасибо. Идем дальше, дальше, дальше. Заворачиваем. Тут неподалеку должна быть башня. Там, там вон больница, если ты заболеешь. Окей, окей. Там полицейский участок. Тут дом агрессов. Вот, Там живет Маринет. Она жила, она вроде приехала на время. Вот башня Там еще она строится, и до конца не достроилась. Только первый этаж готов. Там мы сейчас пойдем еще в школу покажу Тут вот только первый этаж, остальные не готовы. Вот тут лифт. Да еще охрану не донали. Да прыгни тут, ой, вот смотри, зайди сюда и прыгни. Вот, не, лифт? не нажимай, не нажимай на шиф, прыгай, прыгай, не на шиф не нажимай. Вот. Пойди как все изменилось здесь. Построилась, я не знаю, тут, типа, снимают они? Пошли, покажу тебе пока еще эту школу, куда ты будешь скоро ходить. Я, я же понимаю, ты тут жить собираешься, да? Пойдем, покажу школу. Куда? Школу. Давай, давай за мной. Тебе я еще дом? Присма... А, хотя знаешь... У меня есть для тебя... Хочешь пожить... У нас там раньше жил один очень наш учитель, но он съехал от нас, и я продаю его дом. Он пос... покажется немного тебе странным, но поверь, он очень этот интересный, интересный. О, привет, а, Иди за мной. Вот тут а... вот тут а... можешь пожить тут. Там очень красиво. Давай сейчас я тебя туда заведу. Отдыхали. Вот, посмотри, как тут привет. все. Тут Это... вот... То, фу, я его кормлю периодически, тут жил профессор Бобик, э, Человека-собака Вот, остался, и он уехал, съехал с нашего города, и вот остался его домик, я его продаю Мне нравится Можешь тут жить Я куплю его для тебя Че, будешь тут жить? Да, мне в принципе нравится такой Так, вот я за ключом сходил. Эй ты... Ты балбес? Ты что трансформировался? трансформируйся. Вот. Вот, иди сюда. Извиняюсь. Давай выйдем. Тут... Да, выходим. Держи вот ключ на дому. Смотри, не потеряй. И главное никого не пускай туда. У тебя еще есть сосед. Кто же это? Вот. Живет по соседству в Канаве. Очень любит слушать громкую музыку. И у него сын есть. Познакомься mm. обязательно. Я люблю музыку. Вон тут кафе, банк. Там есть еще, вот вот, там, если можешь посмотреть, там увидишь э, мост. и там Андрей Андрея продает мороженое. Андрея? Андре? Да. Ты вообще вроде как бы должен все это помнить, Андре. но видимо забыл. За да, бандового. я помню, Андрея. У него там мороженое просто. Вот школа. Да. Так. Там библиотека, праздник? кабинет директора. А тут просто проходил, проходят кур курсы рисования. Там кабинет физики и наш классный, классный кабинет. У нас нового учителя, М -м -м. еще одна злая, другая добрая. Пошли, я тебе покажу... Блин, мне уже скоро уезжать. Мадам Менделеева и... я ни за что не запомню. Ой, я очень хочу есть. Мадам Менделеева в очень добрый учитель. в пекарню сходить? Ну, можешь... вот, вот с этой девочкой тебе не стоит дружить. Вот с этой вот видишь? О, Куда? я помню, она дружит с Хлоей, точнее, служит ей. А вон это, наоборот, по иди, по иди поговори с ней секунду. У тебя инсульт случится, как она разговаривает. Подойди, поговори с ней. О, Привет, Сабрина. Твоя одежда идиотская, совершенно идиотская. Слушай, сама посмотри как это страшило. Кстати, вон на филевой башне. О, Ладно, все, мне, короче, пора. Этот, давай, иди в купикарни, покупи себе еду, у тебя ну, здесь кошелек есть. Да, есть. Так, мне нужно, мне нужно вон та яма. Она появилась. Все, верно, мне нужно оживить создателя. Привет, привет, все Парижане. Я тут на секундочку, кубам. А, надеюсь, супергероев сегодня же нет. Вроде как я сегодня целый день не видел ни одного супергероя, поэтому мой Амок, осоздай мое творение. Все, ой, М -м -м -м, хороший монстр. Все, пожалуй, я оставлю вас с ним наедине. <coughs> я снова воплощение могущества. Все, до свидания. Если даже появится еще супер появятся супергерои, и я с... они будут отличены на этого суперсильного монстра. Я гениально Бражник заполучил шкатулку. Мне это не очень сильно нравится. Но, ну, все не менее, у нет талисманов, которые могут навредить мне. Тигры в них. Я использовал только один талисман. Без других пришел. Так, да. Проход открылся сегодня. Где же Олег закопал этого человека? Так, ладно, придется применить супершамп. Чудесе. Ух ты ж. Неужели что Если браку? это станция монстра Я применю на него катаклизм Он станет неуправляемый Так что вот лучше подожду самого я врага его. Хм. Миленько я Так, да, придется применить заклинание Я вись передо мной Как тьма поишая во мне Вомгла ведер... вернется В слов открытое И станешь ты на ноги вновь Я буду силу применять А после, когда получу то, что я хочу Исчезнешь ты во мягкий враг Лупочки. Ну вот ты и не спишь, создатель. Спасибо за твою доброту. Ну явно, не стоило мне давать шкатулку. Ладно, шутка. Скоро ты проведешь. Чудесный. Я сейчас тебя уничтожу. Прощай. Навеки века. Так, и да, ты исчез. Теперь мы смотрим. Миракулс номер один. Я знаю пароль. Ух ты ж. Мои браслеты. И тут... Да, да, да, это то, что я хотел. Все. Только начало. Сас. Плаг, Дейзи. Дус. Дусу. Полин. И Дусу. Теперь бражник... Я не буду думать, объединяться мне меня с бражником или нет. Потому что мне и так все талисманы. Хоть не, не такие настоящие, как тот же талисман. Все талисманы мистера Бага, но все же. На пользу идут старые знакомые. А, ладно. К вами. Будьте тута. И будьте паниками. А теперь мне осталось отправиться в свою берлогу. К своим к вами. И объединиться. И тогда... И тогда я получу суперкотик, Тут сражается, ну, банально. Суперкот, я тебе по секрету скажу, нет смысла с ним сражаться, я уже заполучил все талисманы. Ага, да я уже понял, но только вот твои талисманы вернутся в шкатулку Мистера Бага. Ой, это даже не шкатулки Мистера Бага, это и шкатулки Создателя. Так что, пока. Так, я мне нужно срочно мою базу. Что, что такое? Ух ты, что ты супергерой герои. пришел? И кто бы ты ни был из супергероев, считайте то, что вы с бражником проиграли. У меня сейчас чашка тулка чудес. Это если что, сообщение от Клевера. Дузы, а все к вами у меня сейчас. И все талисманы. А еще? Ну я не нет, не все нет. у меня что талисманы. Лонг. Тебя Перёпуще. надо покормить. И меня. Придите, пожалуйста, кто-нибудь на центр. Придите на центр хоть кто-нибудь. Кто, кому интересно посмотреть я на мое бутыл. могущество. Ладно. Ай, Сейчас приду, подожди. Даже атаковать вас не буду. Лак, поешь. Наверное. Если твой монстр, просто свою способность использует, он никого бить не будет. А, ты... Смотри, если... а может ты мне отдашь эти все талисманы и все? Даже Плак есть. Я его О господи. Всё, короче, чупа. прощайте. Мне пора на свою базу, я их объединю, ага. талисманы. Пока, неудачники. Как прекрасно моя база кишит к вами. Привет, Рор. привет, Барк, привет. Орико, Зиги, стоп я вам друзей привел. Ладно, а пошутили да? и хватит. К вами. супер мега метаформоза